Были, короче, обезьяны, да, ape, ape, вот эти вот, ну, развитые обезьяны, высшие обезьяны, apes, которые, и прилетели какие-то инопланетяне, да, и увидели, что там, ну, у обезьян есть потенциал в теории, что-то там, ну, не знаю, выдали им какую-то тему, что-то там нам ну, укололи им, я не знаю, как-то их там модифицировали, и, ну, из обезьян вышли людишки.